попасть начался карантин, поэтому сегодня мы вам покажем Попытка номер два. Да. Поехали с нами все... Просторище какие. Да, мы все еще едем да, Вот эту горку я беру на велосипеде только в обратную сторону. Ну, сколько процентов? 10? Подъема. Облочка разбежались. У нас вообще пасмурно. Здесь так слегка. Но достаточно прохладно. Всего 23 градуса. И там дестроика. Вот за то место мы поедем сейчас. Да, не видно. Ну вот, мы доехали до начала парка. Небо какое-то потрясающее. Эвкалипт огромный. Кто смотрит наши видео постоянно, мы вот сюда уже приезжали в начало показывали. Вот такой парк. Вот такие маршруты. и вот тут начало оттуда мы пришли и вот так движемся внизу речка находится сейчас ее не особо-то видно но мы вам ее покажем и идем вот между гор между сопок я не знаю гор наверное по такой вот глинистой дорожке песочной глинистой вот красавчики растут, вот такие дикие фиалки, можно сказать. Идем мы идем, и вдруг встречаем указатель. Нам теперь туда вниз спускаться. Страшно и интересно. Ливады – это кто смотрит нас из Азии, это, из Средней Азии, это арыки и для тро, полива. И тропинки вдоль этих орыков, да. чтобы их чистить. На Мадейре очень много. Кто был на модели Марин была помнишь ходила а до этого что все время было фото что ли не понимаю 0,6 там почему по камням ну да у а меня почему-то 1.6 прибираемся полянка какая-то это наверное, на поле что-то было о а тут еще сооружение под ноги смотрели камни камни колючка здесь. <связь> И нам куда? Налево, наверное. А, здесь гидросооружение какое-то брошенное. Видать, река-то была посолиднее. И еще ниже. Там колючка, уйди сюда. Я вижу, уйди сюда. я вижу. Я ловлю. Ежевик? Бамбуки. Кто? живет. Ну, колючий а. ежевик. Тру -тру -тру -тру. Тру -тру. А здесь была вода, смотри, земля потрескалась. З Заливные луга. Это полурусла реки. Да. Ух ты. Как у нас здесь. Все. Сейчас мы, наверное, обратно дойдем. Ягоды какая-то, волчья, что ли, да? Смотри, вол... Волчья, волчья ягода. Да какая она не волчья. Нет? Волчья совсем по-другому будет. А у меня это она. Бузина? В огороде Бузина, дядька. Вот опять Василики мои, красавчики. Это же маргаритки. Типа. Маргаритки. А, это... Майкл мои квалификации цветов, это маргаритки были. Не, не маргаритки. Нет? Фиал. Фиалки. Фиалки ночные. Помнишь кто-нибудь, сейчас вот я скажу, ночная фиалка, и сразу запах в носу да, ощущается? С тобой обратно? Было? Да нет вроде не должно. А, может быть, кстати. Ну, сейчас чуть-чуть пройдемся. Где речка-то? Ага, вот и река. Там кто-то плещется. А рыба что? Крокодил. А? Плещется, плещется кто-то. это на лягушке. Так. Черепахи, черепахи. Мы-то думали лягушки, это Они черепахи. Убежали. Убежали, да только что нырнули. Я попробую, на увеличение сделать. До рыбаков Болотце из Казахстана покажем нашу рыбу. Ее, наверное, видно? Не, не очень видно. Вот так вот дерево какое-то. Я думал, там течет речка-то. А она стоит. Да, и тем, кто не видел, что такое левада, не знает. Вот он, этот орык. Да? Ну, то есть он сделан не из камней. Выложен из камней, и здесь должна вообще течь вода. Ну, когда то она текла, и вот туда дальше уходит этот канал. А там, наверное, можно стоять, да? Вот та левада приходит, а здесь, видать, переключатель какой-то был или что-то. А, что-то. Механизм какой-то. Насос, что ли, какой-то. Да, типа мельница, что Туда вода лилась. Для чего-то приводился в движение, проживевший механизм. Вот там есть, я их прям вижу рыб. Но леплещатся они а когда выключаешь камеру. Кто местную культуру знает, да? Это ткань желтая. Мы пришли к выводу, что здесь могут сушить какие-нибудь травы. Или фрукты как Не, фрукты не похожи слишком конструкция. конструкция. Да. путешествуем дальше для садоводов любителей посмотрите какая земля здесь вот на ней они возделывают все свои фрукты овощи все подряд отвоевывают у природы ну это глина какая-то и песок и все больше тут ничего нет трещотка трещит и вот каменистые дороги. И мы нашли через воду, Проточная. течет, шумит. Красиво. Сейчас мы туда проберемся. Но еще традиционно португальская вещь, это вот такие места для пикников. То есть везде, где природа, везде есть либо вот такие каменные столы, либо деревянные. Еще бывают мангалы. И здесь около реченьки. Все в красоте. Там вода падет. Вода падет, да. Сейчас проберемся. Это красиво. О, как здесь. Осторожно, помню. Я вижу. А вот там камень русался Наверное, санишь туда. И вообще фоточки получаются шикарные. одно место вот левада впадает в речку или она заканчивается или сделали я думаю что это источник и из источников впадает в речку. здесь водятся черепахи там четыре вида вроде бы вот это и есть источник начало то есть да. да? вода прозрачная чистенько все а там еще все равно речка какая-то еще одна есть вот там, да? которая пониже Здесь вода больше стоящая, да, какая-то? Но она все равно прозрачная. Вот она, сила природы. Место отдыха. Вот, Около... такой... А? вот такой дуб. И в него, наверное, как молния, наверное, ударила. Он черный внутри. Выгорела сердцевинка. Указатели нам велели переходить речку. А здесь так вот брод когда воды нет и из камней когда воды будет побольше а дальше вот такое заболотистое место это мы уже возвращаемся другой дорогой но вместо нашего старта и проходим лужайки с кулоны дорога местами опасна местами хорошо сегодня нам конечно с погода повезла облачка хоть и верхняя ну, хорошая в 11 километрах у нашего дома там вообще тучи ходят мы сейчас с этой стороны увидели противоположную сторону там где мы припарковались это вот там маршрут такой несложный приятный нам вот. понравилось в общем все как мы и думали закончился наш маршрут этим спуском переходим речку в обратную сторону и поднимаемся вот туда по дороге асфальдивает а там наш машину стоит надеемся вам было тоже интересно смотрите подписывайтесь если понравилось поставьте лайк напишите что-нибудь будем очень рады всем хорошего настроения пока пока